Левого-то нет, видишь, тебя правая нога опять развернул. Смотри, Ренат. Смотри. Ты видишь, ты не смог до конца развернуть бедро, потому что упадешь. Смотри, ты опять сделал то же самое движение. Ты вот без левого это двойка. Это, она не будет вот так. А тут ты справа будешь. Ты не развернул пятку бедро. Значит, что тебе разворачивается-то справа? У тебя получилось тогда эта двойка, одними руками, потому что и пятка, и бедро можно тогда, ну понимаешь, ты получается <связать> не зарядил правую. Он будет тоже рабочий. Смотри, если так сделал, посмотри, да? вот ты прыгнул просто прямо. И тут ты пытаешься, это сложнейшее движение, тут пытаешься, что у тебя левого вращения бедра не было, ты пытаешься крутить правое бедро. Естественно, у тебя не было вот этого запаса вращения левого бедра. У тебя левая нога, левая нога не совсем скоординирована с левой с правой. и у тебя получается, что запаса вращения у нее нет, и она у тебя очень сильно уходит. Можно и так пробить, безусловно, но тогда ты должен тебя поймать вот на этом движении. Короткий левый прямой, да? Без вращения. Ладно? Смотри. Тан. А длинный уже будет вращение. Вот сможешь разделить так, а? Да. Левый раз. Левый раз. Пошел правый бей. Опять. Левая нога. Пробилась. Ну, все равно, давай вернемся к классике. Это не будем экспериментировать. Посмотри еще раз. Ты подпрыгнешь левым ударом на вращение левой пятки. Посмотри, она у меня развернулась на 90 градусов по отношению к правой ноге. Подпрыгни так. Молодец. Вот только распусти плечо, опусти, вот ты не должна правой уйти. Не, не надо правой прямой ноги, как бы второй удар, правильно? Вот, чуть-чуть. Левый прямой в данном ситуации является не столько ударным действием, сколько сокращающим дистанцию и заряжающий правую руку, сильную. А вот теперь подпрыгивая вверх и вращение правого бедра. Видишь, опять левая рука, нога ушла, дорогой. У тебя есть опять э, то маленькое действие, которое у меня сейчас будет то же самое, смотри. смотри. Да? Видишь, развернулось, все, как мы говорили, да? Только теперь смотри, что произошло. И меня тоже несет. Правильно, потому что ты опять сделал вот это движение, здесь перевернулся. А, а правый прямой стал бить разворотом плечей и спины. Ты толкаешься, вот нога, пятка, бедро и плечо с кулаком одновременно. Это локоть не будет распрямляться сразу. Но... Ты видишь, у меня переворот плеча. И нога не развернула. Вот попробуй еще раз левый прямой. Раз. Видишь, ушла. Вот у тебя ушла. Вот. А теперь прямо оттуда не прыгай. Просто правый бей. Опять. Ты забираешь левую руку. Вот ты ударил правое плечо. Пошел правое плечо в кулак. Во! Вот эта смена плечи, вот тебе дает руки. Вот эту смену плечи тебе надо наработать. Неважно, что там твои ноги делают. Бедра. Еще раз левый раз. Если у тебя обращается левое плечо вовнутрь, то правое локоть плечо падает. Пошел переворот правый. Переворот плеча правого, Не дергай левую руку назад. Вот, вот правый кулак туда, просто вращай. Еще раз. Двойка. Раз, два. Раз. Не надо резко, не надо левую руку назад. Еще раз. Раз, левой. Плечо правое, где локоть бедро. Вот ты удар, у тебя локоть правый в бедре. Раз. Во! Вот. Вот. Вот в этом направлении. То есть вот эта смена плечи. Ты не наклоняешься. Вот этот переворот плечи, это он и есть. Но туда. Но никак не по развороту этот. Попробуй. То есть вот это, садись в зеркало, бери гантыльки и сиди. Раз, левый. Раз, правый. Левый, правый. Вернулся. Правый, левый. Вернулся. Левый, правый, левый. Правый, левый, правый. Чтобы вот это, вот смена кулаков у тебя наработала. Сейчас? Да, да, да. да. Вот выход на все. Пользуйся. Спасибо. Давай. Все, поехали.